Пошли на выставку собачьих. Пошли А она скинула. Вы говорите, что он сам не подходит. Да, понимаете? Ну, ну, что ну что ж, есть еще участники? Есть еще желающие, кто зарегистрировался и не успел дойти до пятого ринга? Ну что ж, пока еще ждем. Два участника у нас где-то побегают. Ну а будем пока знакомиться. Я, уважаемые мои зрители, представляю вам эксперта в вопросах фэшн для собак, это секретарь нашего оргкомитета и нашей выставки Ксения Рахманова. она будет определять, и вы своими аплодисментами поможете определить фантазию владельцев собак, ну и, конечно же, соответствие образа, поведению и внешнему виду наших участников. Итак, давайте знакомиться. Как зовут эту модель? Чеки. Это ее имя. А образ, в котором она сегодня выступает? Зубная фея. А, зубная фея. Уважаемые взрослые, вы все помните, кому приходит зубная фея и чем она таким знаменита? Вот такая вот зубная фея. Обратите внимание, в крыльях, как положено у фей, а вот, в такой пачке, как у белого лебедя. Одним словом, зубная фея и ваши аплодисменты. Идем дальше. Давайте знакомиться. Двое. Сицилия, в белом, и рудик. Пара в стиле casual. Пара в стиле casual, Повседневная одежда. Вот такие вот замечательные. Девушка в белом и рудик, он уже соответствует своему имени. Он рудой и э, вот так экстравагантно э, полуодет, полуобнажен. Аплодисменты, пожалуйста, паре в стиле Casual. Знакомимся дальше. Просто бусинка, такая простая украинская бусинка. Это шира украинка, расположена женщина у нас в Украине, да, всегда должна быть крупная, хозяйственная, уютная бусинка. Скажите, почему такой костюм выбрали для бусинки? Классическая украинка Буся. Ваши аплодисменты Бусинке. Идем дальше. Метис, ты кто? А Лея. сегодня в образе... Дракона. Покажите, пожалуйста, этого дракона, если можно, вот такой... Я не знаю, видно ли вам, уважаемые зрители, но крылья у этого дракона устрашающие, а кличка и э, фейс у, у замечательного пса очень добрые, но совсем не драконье. Ну что ж, еще один участник. Знакомимся, вы кто? А Фунтик сегодня в образе? бизнес док Ваши аплодисменты, бизнес док Для настоящего бизнес-долга достаточно всего-навсего кроватки. Вот, вот этап, и он уже практически может начинать свою бизнес структуру Уважаемые участники, мы просим вас сделать круг почета Чтобы все зрители еще раз рассмотрели ваши костюмы Чтобы мы могли еще раз оценить красоту этих э, образов Итак, бизнес-док, дракон, э, файна такая украинка Пара в стиле кежуал и зубная фея и уже можно поддержать аплодисментами. Вы знаете, нам жарко, а им пеньядо еще комфортно. Я не камеру, я Идите, идите своим кругом почета. гости внимательно рассматривает э, качество костюма. Умение модели в этом костюме двигаться по модиуму, то есть по римку. А, насколько комфортно себя ощущает собака в данном костюме и насколько ее действительно внешнее поведение соответствует образу. Бизнес духом никуда не торопится, бизнес подождет. Дракону помогают эти крылья, летит практически. Буся поняла, что ей пора домой печь пироги, она торопится. Она и дома чулувит. Так, ну что ж, дорогие друзья, а вот теперь действительно вы увидели все вблизи своими глазами. Давайте еще раз аплодировать. Итак, аплодисменты Дракону. Аплодисменты Файли, Банянти, Буси. Аплодисменты, аплодисменты очаровательной паре в стиле casual, и в рыжем. Зубная фея. Бизнес-доб. Сеня, по вашим аплодисментам, у кого были самые громкие? Мы сейчас переклопаем на первое второе место, да? ...эксперта. Первое место разделили две модели, два участника, это Файна Девчина Гуся и Зубная Фея. Ваши аплодисменты. Громче, громче. А вот серебряным призером нашего чемпионата по э, фэшн... Э, Ток фэшн – это все-таки дракон. Аплодисменты у красота почетное второе место. Серебряная медаль утешительный сладкий приз. Ну что ж, дорогие друзья, и на третьем месте очаровательные пара «Скэжуал» и «Бизнес-Док». Ваши аплодисменты, спасибо. Принимайте участие, дорогие друзья, все легко и просто. Собаки ходят по подиуму, хозяева едят сладкое. Итак, спасибо, дорогие друзья, аплодисменты еще раз всем участникам. И мы приглашаем в аплодисменты у вас уйти в народе на фотосессию, конечно, с моделями. Дорогие друзья, сейчас мы проведем награждение тех, кто принимал участие в с очень, очень большим питомцем. Но пока результаты... Конкурса, чемпионатами, а, чергу и кофепуле. А, а, значит, Краманенко Игор и Покер Канье Аврора. Зрители зрителей специальные кольца, которые ловят, с удовольствием ловят ваши питомцы. К тому аплодисменты победителям чемпионата по пулинку. И переходим к следующим результатам. категория Третье место. Хотя Катя и Гавладин С. Косяк, Катя. Гавладин С. Я вот здесь. И вот Катя. Второе место. Адю Юга и Сара. А Второе место, вот и новодоречные. Первое место. будет свадьба. Тут свадьба. Тут свадьба. Тут свадьба. Тут результат 32 свадьба. Тут свадьба. самая маленькая наша участница, приветствуйте, Вероника. Вероника, подходи, подходи. Вот это вот трое участников на конкурс «Ребенок и собака». Хочу напомнить, что конкурс «Ребенок и собака» проводит наш секретарь оргкомитета, секретарь выставки «Клубок металлургов» Ксения. Итак, поддержите аплодисменты, уважаемые родители, уважаемые болельщики. Помогите сегодня аплодисменты нашим юным участникам, и конкурс «Ребенок и собака». Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, дети! Давайте познакомимся! Как тебя зовут и как тебя зовут? Назар! Это Назар и <связи> Молодец. Итак, наши дети выполнили свое первое задание. Они знают породы собак, которых они выставляют. Я попрошу вас попытаться поставить ваших собак в стойку. Вы умеете это делать? Молодец, отличная стойка, у Оскара. Молодцы, поддерживаем аплодисменты. Хорошо стоит на доскинг, очень. Даже я скажу, молодец, Никели в принципе, справилось задание. Скажите мне, детки, вы умеете показывать зубы ваших шабак? Да. Давай, гордо... начел с бордовского дога, они готовы. Давай. Хорошо. Нет, нет, нет. Балуются еще Это у нас маленький щенок бордовского дога, Если кто не знает, но у нее почти получилось. Маш, пойдем вот, Солкнутые челюсти и слегка приходят губы. Молодец, у тебя получилось. Вот, для мопсов это очень сложная задача показывать зубы. И неудобно это делать. Ты можешь... Нет, это очень сложная задача. Я должна вам сказать, для таких пород, как попси, французские бульдоги. Некоторые эксперты даже не смотрят зубы. Потому что у них очень короткая мордочка, и им тяжело дышать, когда поднимать губы, им закрывается нос. Поэтому деток -то не будем просить это делать. Мы попросим вас пройти по кругу, против часовой стрелки с вашими собаками. That's <laughs> it.